Друзья, всем привет! С вами вновь Геннадий Истомин и канал Добрый Гена. Сегодня решил поговорить о шуруповертах, дрелях шуруповертов. Есть сетевые и есть аккумуляторы. В чем их отличие и какое преимущество да, именно для мастерских, то есть для работы в помещении непосредственно. То есть, если мы работаем на улице, то, наверное, скорее всего, что залезть на лестницу куда-то, там что-то подкрутить, можно, ну, скорее всего, было бы удобно вот таким. Но если мы работаем в мастерской, то тут уже возникает вопрос, нужен ли нам с аккумулятором шум поверх, или все-таки лучше сетевой. Итак, давайте все-таки разберемся. В чем, во-первых, их не различие? Ну, я уже сказал, работает тот аккумулятор, работает да, 220 вольт. А, с аккумуляторных шумповертов у меня было порядка 5 штук. А, удобные, в принципе, в целом, то есть, а, особенно, когда нужно, как я уже сказал, куда-то залезть, но а, зачастую громоздкие. Вот, ну, есть, конечно, сейчас маленькие, но... У меня один шуруповерт такой борщ, только 14 вольтовый, я вот чисто случайно уронил и он меня лопнул, ну, лопнул и все, я уже собрать к сожалению не смог. А, что еще бы хотелось сказать? Что касается аккумуляторов. Вот это как раз та причина, за что я не люблю их на самом деле. Несмотря на их, их мобильность аккумуляторы но ну, не бывает вечных аккумуляторов практически и наступает момент когда аккумулятор начинают садиться это первый момент когда они садится то есть я вот даже готовясь к записи данного видео специально поставил порядку потому что пришел и они меня сели хотя заряжал их практически недавно буквально вчера но ну, сейчас чуть зарядился Второй момент, то, что мощность, ну, теряется мощность аккумулятора, теряется мощность всего шума и это тоже недостаток, к сожалению, это не сразу, это происходит постепенно. И третий момент, который тоже считаю недостатком, это то, что вот эти аккумуляторы отдельно купить практически невозможно. То есть перестали работать аккумуляторы, либо придумываете, как его сделать сетевым, какие-то адаптеры, провода, паять, это хорошо, если вы в этом соображаете. Если он соображает, то вам, к сожалению, приходится просто класть его на полку или либо выбрасывать. Это, наверное, самый такой большой недостаток. То есть, с одной стороны, мы можем пользоваться да, в таких местах удаленных, с другой стороны, со временем эта возможность у нас теряется. И я пришел к, такому, к выводу, к такому, что все-таки в домашних условиях выгоднее иметь вот... Шуруповерт сетевой. То есть по... в целом они одинаковы, похожи. Да? То есть, ну, бывает меньше, бывает больше, мы сейчас не смотрим на форму. То есть функция у них одна и та же. То есть вот я включил тут, включил я тут. Естественно, здесь мощность она не теряется никогда, потому что 220 вольт они а 220 вольт и в 220 вольт. Вот. Второй момент. Но, опять же, тут уже аккумулятора никакого нету, следовательно вот этой нагрузки, которая в руке, она в руке реально ощущается, ее тоже нет. По весу, кстати, они практически одинаковые, вот этот чуть-чуть полегче. Вот, э, несмотря на то, что вот этот меньше, но за счет аккумулятора утяжеление происходит большое здесь. Патроны все здесь одинаково, регулируются все, вот, тут до пяти, тут до шести. 8 даже и также может работать как и дрель. Вот в данном шуруповетеле, если мы начинаем пользоваться именно как дрель, хотя здесь функция такая и предоставлена, то аккумулятор садится очень быстро. Причем что 14 вольт Да, 14 вольтовые они помощнее аккумуляторы и по ну, получше, да, чем 12 вольтов. Но все равно мы начинаем. Свер, э, сверлить, и они садятся, вот даже сейчас это слышно, все, и он сел. Что нам тогда делать? Нам, нам уже второй аккумулятор, мы начинаем его менять, да? а это ставим на зарядку. Хорошо, если мы этот аккумулятор вовремя поставим на зарядку, там с вечера, да, нам надо об этом постоянно думать, но, опять же, если аккумулятор постоянно стоит на зарядке, то он тоже портится, да? То есть мы должны, есть, ну, все, наверное, знают, что, чтобы аккумулятор хорошо зарядился, до конца разрядить. Это возможность не всегда бывает. То забыли, то еще что-то. То, то, то Следовательно, это еще один недостаток. Ну, наверное, вот такой маленький экскурс был. Из вот этих двух домашних условий удобный сетевой. И чтобы бы никто не говорил, спустя вот про уже 5 или 6 лет пользования вот, вся, всевозможными вот этими устройствами, я пришел к тому, что проще купить вот это. Что касается даже той же цены, то вот данные вот эти вот аппараты, даже если они там более крутые фирмы, если вы любите и готовы платить именно за фирму, они выходят намного дешевле, нежели аккумуляторные шуруповерты. Поэтому, конечно, выбор всегда за вами. Если вы желаете, то вы можете иметь два ну, в идеале это вообще шикарно, да? У вас всегда, конечно, какой-то должен быть шуруповёрт, но я бы не возлагал на него стопроцентные надежды всегда. То есть в своей мастерской вы можете всегда один раз включить его в розетку, и пусть он вас всегда включен. Как пистолет рядом со столом сделали кармашек, он там у вас лежит и, не, и есть не просит, как говорится. И вы всегда знаете, что в любое время у вас какая-то появилась мысль, вам надо что-то закрутить, выкрутить или просверлить, вы спокойно вставили сверло, либо там биту и закрутили. Зачастую бывает так, что я думаю у вас тоже это было, что вы оп, а он не работает. К сожалению, на этом континуум. Желаю всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!